Привет! Начинаем проходить первые яхты с серии Судный день. В него входят 6 миссий, 3 из которых являются подготовками к другим 3 миссиям. Сейчас мы проходим подготовительное задание, которое называется медоборудование. В машине сидят 3 персонажа, которыми управляют кожаные ублюдки. Цель задания спиздить машину скорой помощи. Посмотрим как кожаные ублюдки справятся с этой задачей. Чтобы быстрее попасть на местонахождение скорой помощи кожаные ублюдки решили спиздить в вертолет. Давайте побить битбоксим пока летим. Okay. Сейчас кожаные ублюдки должны испытать скорую помощь. Теперь нужно оторваться от полиции и доставить скорую помощь на вашу базу. Походу, один из кожаных ублюдков заснул. Ставь лайк и подписывайся на канал Картофельного Папа. Походу кожаные ублюдки справились с этой задачей.